Здравствуйте! В эфире снова рубрика ⁇ Странное левое ⁇ где мы обсуждаем самые странные и необычные явления левой теории и практики прошлого и настоящего. В прошлых выпусках мы с вами уже обсудили удивительные идеи горячего аргентинца Хуана Пасадоса и сумрачного германского гения Вильгельма Райха. Ну и возможно кто-то из зрителей скажет, что уж в Советском -то Союзе точно такого быть не могло. Все же мы знаем про страшную советскую цензуру и про весь себя скучный догматичный советский марксизм. И вот сегодня я вас пытаюсь в этом переубедить. Герой нашего сегодняшнего выпуска – Борис Федорович Поршнев. Советский историк, философ, антрополог, социальный психолог. Родился он в 1905 году, умер в 1972. Доктор исторических наук, доктор философских наук. Основную область деятельности Поршнева связана с историей. В первую очередь с франковедением, с французской историей. А вначале он в основном занимался историей средневековья, европейского, особенно французского, то есть медиавистикой. Собственно, медиавистику он в основном в университетах различных Советского Союза и преподавал, включая МГУ. Но затем его интересы сместились в сторону 17 века, явлению, известному как Фронда, а также тем непосредственным событиям, к которым предшествовали, разнообразным народным выступлением, восстанием и волнением. И эти исследования, обликованные в ряде монографий, он затем подытожил в крупном фундаментальном труде, который принес ему сталинскую премию третьей степени. На самом деле эти исследования уже тогда критиковали многие советские историки за излишне смелые выводы, за страсть Поршнева к теоретизированию и философствованию. Но, несмотря на всю эту критику, это, эти работы, особенно фундаментальные труды, оказали значительное влияние на советскую историческую науку. Но еще большее влияние, как ни странно, они оказали на французских историках. В частности, на них большое внимание обратил великий французский историк Фернан Бродель, представители французской знаменитой школы анналов. Среди них даже всерьез обсуждалась идея назвать 20-40-е годы 17 -го века во Франции эпохой Поршнева. Также обращали на труды Поршнева внимание и французские философы. В частности, знаменитый философ-структуралист Мишель Фуко использовал в ряде своих работ идеи и открытия Поршнева. Другой областью научных интересов Поршнева была, собственно, теория марксизма и особенно теория классовой борьбы. Ряд статей по этой проблематике он опубликовал в 50-е годы. Статьи, кстати, вызвали довольно жесткую критику и довольно серьезное обвинение в адрес Поршнева. Но, несмотря на это, среди советских историков он все время считался таким ультраортодоксальным марксистом. Еще очень важной областью его занятий были исследования французского, особенно, и вообще европейского утопического социализма, который он, опять же, эти исследования проводил вполне традиционном марксистском духе. Очень также важную роль в его исследованиях принадлежала такой новой на тот момент области, как социальная психология. Дело в том, что Поршнев эту, стремительно развивающуюся на Западе, но в то время не сильно признанную в СССР, Науку сильно поляризировал, в частности, например, показывая, как умело работал с социальной психологией Владимир Ильич Ленин. Кстати, стоит отметить в этом плане, что вообще Поршнева всегда большое внимание уделял процессам психики, сознания и роли этих процессов в истории. Так как, по его мнению, все же именно люди творят историю. За это, кстати, многие обвиняли его в гегельянстве. Но вот занимаясь этими вопросами, вопросами сознания, вопросами психологии, Поршнев задался более фундаментальными философскими вопросами. А что есть вообще человек? А почему он себя ведет так, как он себя ведет? А почему вообще история развивается так, как она развивается? И вот тут начинается самое интересное. Как диалектик, Поршнев был убежден, что понять какое-то явление, значит понять историю его становления. А значит понять, что есть человек, можно только рассмотрев историю происхождения человека. И Поршнев начинает усиленно заниматься проблемами антропогенеза. То есть как раз происхождения человека. Эти э, многочисленные работы, посвященные этой проблематике, он затем суммировал в фундаментальном труде о начале человеческой истории. К сожалению, он не успел до конца своей жизни опубликовать эту работу и она вышла через два года после его кончины. Вот этой самой работе он поставит предприним... вопрос принципиально фундаментально. Он спрашивает понять, что такое человек, значит понять, как биологическое стало социальным. То есть Поршни всячески подчеркивает, что человек по самой своей природе, как все социальное, противоположно биологическому, противоположно животному. И вот понять, как возможен был такой радикальный переход из одной формы материи в другую, и является его основной задачей. При этом, критикуя других представителей антропогенной теории антропогенеза, Поршни замечает, что они, как правило, действуют двумя способами. Либо возникновение Сознание, мышление, речи воспринимается как нечто единомоментное, и тогда мы, в общем-то, скатываемся так или иначе к версии креационизма. Либо же, наоборот, это делает процесс максимально постепенным. А это можно сделать двумя способами. Либо мы животным приписываем некие свойства людей, только в зачаточном состоянии, либо же мы, наоборот, по сути, рассматриваем людей, как немножко более развитых животных. Поршню не подходит ни тот, ни другой вариант. Он говорит о том, что этот процесс нужно понимать диалектически, как процесс развития. Но для этого нужно вычленить, в чем же заключается главное отличие человека от животных. И вопреки, кстати, здесь марксистской ортодоксии, Поршни утверждает, что главной чертой в этом плане является все же не труд, а язык. Дело в том, что именно язык лежит в основании и трудовой деятельности человека, и его социальной деятельности, и в частности в основе его сознания. Но что же такое язык? С точки зрения поршнева, язык изначально воспринимается как инструмент субгестий, то есть внушения. С точки зрения поршнева, свойство описания мира глубоко вторично и развивается значительно позже в рамках языка. Изначально же первыми частями речи были несуществительные и, разумеется, прилагательные. Это были глаголы в повелительном наклонении. Главная функция языка – Принуждать другого человека к совершению определенных действий. Если эту субъективную функцию языка применять другому человеку, мы его заставляем работать. И появляется отсюда не только труд, но и классовая борьба в своем зачатке. Если же мы применяем субъективы в отношении себя, мы начинаем контролировать самих себя. И здесь возникает сознание. Но откуда же взялась такая удивительная вещь, этот самый язык с его неотъемлемым свойством субъективы? А здесь мы должны, конечно же, перейти к фундаментальному вопросу любой теории антропогенеза, а именно промежуточному звену между человеком и обезьяной, промежуточному звену между человеком и животным, между биологией и социальностью. И, как мы уже говорили, Поршнюк предлагает рассматривать этот процесс диалектически, то есть рассматривать его не как постепенный, а как совершающийся через скачок, через отрицание отрицания. Но это значит, что промежуточный элемент, а это в то время считался, кстати, неандерталец, сегодня так не считается, но в то время считался, это была очень теория. Да, неандерталец, или как еще называют его поршнев, троглодит. Так вот, этот самый неандерталец по поршневу должен быть, чтобы понять диалектичность этого процесса, не чем-то средним между обезьяной и человеком, как его обычно изображают, нет. Он должен быть полной противоположностью обезьяны, но он в то же самое время должен быть полной противоположностью человека, то есть траглодит должен быть монстром, он должен быть чудовищем, именно как чудовище описывает Поршнев этих его наших предполагаемых предков. Что же э, собой такой представляет страшный гнедорталиц, что заставляет видеть в нем это монструозное? А дело в том, что ему присуща способность, которая противоположна не только всему человеческому, но и всему животному. Способность к интердикции. Что же это такое? Ну, э, по сути, это внушение. Это гипноз. Это блокировка нервной системы. Поршнев... Опираясь на исследования русских физиологов и особенно Павлова, а также на собственные эксперименты с собаками, говорит о том, что существует эта способность к интердикции, способность тому, что технически можно обозначить как тормозная доминанта, способность буквально блокировать нервную систему другого организма, заставлять ее совершать некие антагонистические себе действия. Это такая способность вызывать торможение нервной системы. Буквально, о чем говорит Поршнев, неандерталец был способен взглядом, движением руки, пока еще, правда, вначале не словом, буквально загипнотизировать, парализовать другое существо. Именно поэтому слабенькие, хиленькие неандертальцы способны были в эволюционной гонке противостоять значительно более страшным хищникам своей эпохи. Но когда мы используем интердикцию в отношении других животных, мы можем ее использовать и в отношении других людей, других палеоантропов. И поэтому в, среди неандертальцев по поршневу происходит расслоение различной группы. Одни из групп подчиняют себе другие. И у неандертальцев массово развивается каннибализм. Одни группы неандертальцев не только угнетают, но и жрут других. И да, все мы знаем, что история всегда на стороне угнетенных. И Порснев считает, что наши предки были как раз угнетенные. Мы были тех, кого жрали наши неандертальские собратья. Но как же так получилось, что мы вылезли из этой ситуации? А дело в том, что раз возможна интердикция, вот это торможение, то возможно интердикция интердикции, как отрицание отрицания, можно затормозить процесс торможения заблокировать процесс блокировки. Именно это и научились делать наши далекие предки. Но когда мы производим интердикцию интердикции, то есть блокируем блокировку нашей нервной системы, мы поднимаем нашу интердикцию на новый уровень. Мы создаем вторую сигнальную систему. Собственно, так и появляется речь. И с этих пор речь уже идет не об интердикции, а собственно о сугестии, о внушении при помощи слов. И в этот момент, когда мы научились таким образом бороться с гипнозом наших врагов и братьев, мы поднялись на новый уровень. Появился неоантроп, современный человек, человек разумный. Однако среди наших предков тут же начали внутреннее расслоение. Да, мы вытеснили задворки неандертальцев, но среди нас тоже начались формироваться разные группы. Мы при помощи... Это уже более развитого словесного гипноза при помощи сугестий одни группы людей начали подчинять другие и отсюда берет начало в общем-то собственно человеческая история с ее историей угнетения и классовой борьбы но опять же здесь дает себе знать та же диалектика если у нас есть сугестия то ее можно опять же блокировать таких той же суггестиий можно развить контрсугестью именно на почве контрсуггестиий как блокировки субъективного внушения, заставление нас сделать что-то, что мы не хотим делать, и развилась полноценная уже речь, осмысленная, развился язык, а значит развилось сознание и сознательный труд. Вот такая вот специфическая концепция, что мы стали людьми в борьбе с чудовищами, с чудовищами, которыми были наши предки и которыми мы сами когда-то были. Ну и, я думаю, несложно догадаться, что Поршнев отлично подозревал, что такая теория, ну, скажем так, встретит определенные возражения. Более того, даже его собственная жена, которой очень нравились его исторические исследования, считал это все полной чушью. А, но, значит, Поршневу нужны были железные доказательства. А какое может быть железное доказательство? Да только одно. Нужно найти эмпирическое подтверждение. Но как найти эмпирическое подтверждение чему-то, относящемуся к палеопсихологии? Как найти психологию умершего существа. А вот здесь разгадка. Поршнев считает, что оно не вымерло. И здесь на сцену выходит наш главный герой, Етий Он же Снежный Человек. Идея насчет Снежного Человека пришла Поршневу по его собственным воспоминаниям, когда он исследовал какие-то раскопки палеоантропов в Узбекистане и обнаружил, что там много костей горных козлов. И тут он вспомнил, что именно в ареале обитания горных козлов часто и встречали люди снежного человека. И у него в мозгу что-то щелкнуло. Палеоантроп, троглодит, неандерталец – это не что иное, как снежный человек. А снежный человек – просто реликтовый гименоид, который дожил за до наших дней и его повсюду в таком виде встречают. Этой эпичной истории открытия снежного человека и борьба за эту саму идею, за идею его существование поршнем она была открыто опубликована в Советском Союзе. В его работе борьба за троглодитов. Да, это к вопросу о ужасной советской цензуре. Собственно, в ней Поршнева описывает, как он анализы собирал, вместе собрав некую группу, собрал целый комитет. Они анализировали все возможные сведения, доходящие нас о снежном человеке, свидетельства тех, кто видели его воочию. А свидетельства эти уходят в прошлое. В конце концов, в самом древнем литературном памятнике человечества, в эпосе о Гильгамеше, мы встречаем Энкиду, который по описанию, по мнению Поршнева, и есть снежный человек. Снежных людей мы встречаем и у Гомера, и у Геродота. Мы их встречаем в древних литературах Европы и Азии. Мы встречаем их в средневековой литературе. Правда, постепенно в европейской литературе встречи с снежным человеком становится все меньше и меньше. Видимо, в Европе они постепенно вымирали. И последние такие достоверные сведения, это уже где-то 18 век. После этого только единичные случаи. Но в других регионах планеты, в более отдаленных, они по-прежнему существуют, их по-прежнему видят. Что же такое этот самый снежный человек? Он, во-первых, это существо весьма такое исключенное, волосатое, передвигается иногда на двух, иногда на четвереньках. Он не обладает речью от слова совсем. И да, этот самый снежный человек, он обладает шерстью, но эта шерсть не как у животных, она более редко, через него проступает его кожа немного. Сам снежный человек имеет, как правило, окрас либо рыжий, либо рыжевато-бурый. Собственно, это да, самое интересное, что у самок снежного человека длинные висящие груди, которые они пере, перемахивают через плечо и таким образом кормят младенцев, которые сидят у них на спине. И вот этот снежный человек, он, по мнению Поршнева, постоянно жил рядом с человеком. Его, этого реликтового гоминоида, этого троглодита тянуло к человеку, но одновременно он его боялся. Потому что мы в конце концов выиграли эволюционную гонку. То есть они селились всегда как-то вокруг людей, но на окраинах, стремясь быть незаметными. На определенном этапе, правда, наши предки, по мнению Поршнева, их приручили. По мнению Поршнева, самым древним животным, прирученным человеком, была не собака, был снежный человек. Для чего его приручили? Для той же цели, что и собака. Для охраны снежный человек, прирученный, отгонял от человеческого жилища своих диких собратьев. Таким образом, вот они какие-то жили на краинах, паразитируя на людях. Какие-то жили непосредственно в человеческих жилищах, как домашние питомцы. Правда, со временем их становилось все меньше и меньше. И когда они начали массово исчезать, людям пришлось найти ему замену. Собственно, тогда люди и приручили собаку. Собственно, по мнению Поршнева, все, собаки, все команды, которые мы даем собакам обычно, изначально они формировались для команд снежного человеку. Сугестии в его отношении, так сказать. Но при этом, да, конечно же, нужно были твердые доказательства. Поршнев бомбардировал просто Академию наук СССР требованиями подробно исследовать этот вопрос. Он находил сопротивление. Но опираясь на свой громадный авторитет как ученого, ему постоянно удалось проталкивать в советскую печать свои сочинения, посвященные этому вопросу. Иногда к большому смущению тех, кто эти труды пропустил. До конца концов он добился того, что в горы Памира была отправлена советская экспедиция, в которой он непосредственно участвовал. Как несложно догадаться, снежного человека они не поймали. В общем-то, снежный человек мог бы свет за Григорием Сковородой сказать «Мир ловил меня, но не поймал». Однако, они встретили множество упоминаний снежного человека от каких-то местных жителей, охотников, стариков. И, конечно, в группе были этнографы, которые сказали, вообще-то, Поршневу, что, ну, извините, это нормальная ситуация, что у разных народов мира есть одни и те же некие, там, стереотипы, да, они те же архетипы в их мифологии, поэтому от этой мифологии берутся вот эти вот все байки о реальных свидетельствах. Это нормальное дело. Но Поршнев повернул эту аргументацию ровно наоборот. С его точки зрения, потому рассказы о снежных людях так и распространены в множестве мифологий, никак не связанных народов, что снежные люди обитали повсюду. Их ареал обитания был весьма широк. И в этом плане, вот, посмотрите на какого-нибудь пана древнегреческого, на тех сатиров древнегреческих, что это такое? Это снежный человек, живет в лесу, волосат, страшен. Отсюда слово панический ужас. Это, а да, еще он похотлив, кстати, потому что снежные люди весьма хочет для, для людей на самом деле. Но возьмем русскую да, мифологию, возьмем разнообразных русалок, не диснеевскую русалочку, а вот реальных мифологических русалок, водяных и конечно же леших. Что это такое, как не те самые снежные люди, которые бродили по окраинам человеческих поколений век, поселений веками. Но, казалось бы, противоположность, возьмем, домовой. И Поршнев говорит, это тоже снежный человек. Ну, потому что это просто снежный человек, который дома. И вообще разные представления, там, дух рощи, что это такое? Вот жил снежный человек в рощи, он считался ее духом-хранителем. Вот так эти представления о духах и возникали, по мнению Поршнева. Ну да, я уже сказал... Они их не поймали, но Поршнев был абсолютно убежден. Он, конечно же, прибегал к идеям того, что эти данные скрывают. Он с большим возмущением пишет о том, что сообщения о снежных людях не рассматриваются серьезно научными институтами по всему миру. Ну и в этом смысле Поршнев, конечно, является большим героем для такой дисциплины или пседодисциплины, как э, э, ксенозоология. Так вот. На самом деле, среди нынешних левых марксистов есть на самом деле довольно много сторонников идей Поршнева. Сам я, как вы уже, наверное, догадались, таким сторонникам все-таки не принадлежу. Однако, на мой взгляд, если бы вот таких вот странных персонажей не было в истории марксизма 20 и 21 века, изучать его было бы намного скучнее. Но ну, а у нас на сегодня все. Сопротивляйтесь судействии правящего класса и до новых встреч